Друзья, вот такие вот белки здесь, замечательные, орешки лесные, к сожалению, не золотые, как в сказке. Вот одна залезла, видимо, орешки она ищет. И вот Антон. Всем привет. Да, дружище, ну как да. тебе здесь? Очень здорово. Нравится? Да. Извините, пожалуйста, у вас не будет лишнего ореха. Да На мне парочку буквально, мне большой, один даже возьму, спасибо. Я просто спасибо. видео хочу. Извините. Извините. Вот угу. Спасибо. Мама, смотри, Давайте скажем спасибо, друзья. Теперь Видела? есть чем покормить белых. что это давайте тоже покормим девочку свежей вот друзья давайте угостим Ну, бери бери бери бери бери орех подруга пока я, пока я добрый нет трогать не надо руками да вот друзья смотрите как она аккуратно у меня его взяла как она уминает орешек друзья смотрите Видите, как технично она его от царешек грызет, раскалывает. Держи, держи, держи, держи. Вот она, смотрите, как, как они аккуратно берут. Друзья. Смотрите. папа. А вы впервые здесь, да, уже? Нет? А как вашу принцессу зовут? Маша. Друзья, вот такие вот белки здесь. Замечательные. Даже орехи вот у них. Такие вот орехи, друзья. Орешки весные, к сожалению, не золотые, как в сказке, но тоже, я думаю, им очень нравятся они на вкус. Вот такие вот, друзья, озорницы, бегают, прыгают, белки. какие устроили здесь гонки. Люди гуляют с детишками. Вот одна залезла. Видимо, орешки она ищет. Вкусные. Посмотрите, друзья, какие озаренные. Озорница. А вот курица какой-то неведомой породы Пишите в комментариях, если вы знаете, что это за порода Это курица или петух Вон там еще какие-то, друзья, куры Очень интересные Даже вон какой-то попугай Или это павлин, непонятно, что это такое Давайте мы с вами белок посмотрим, наверное для начала друзья смотрите какая дружная семейка опа-опа-опа-опа-опа-опа смотрите друзья как они носятся такие вот озорницы да ну, я думаю палец в клетку не стоит сувать иначе можно друзья и без пальца остаться Смотрите, какая любопытная белочка. Бельчонок. Опа, брюшка белая. Давайте дождемся поближе сейчас. Она к нам подберется. Или они. И мы. Они даже не боятся, друзья. Посмотрите, какие смелые. Видимо, привыкли к людям. И уже... Я просто не успеваю за ними следить Поэтому думаю Вы меня строго не осудите за это В следующий раз, друзья, я приеду И возьму Какие-нибудь вкусности Для наших озорниц И вот Антон Всем приятно да, дружище, ну как да. тебе здесь? Очень здорово. Нравится? Да. Посмотрите, друзья. Да, не пожалею то, что приехал Ну-ка скажи и погромче эту Мне камеру. Я не пожалею то, что приехал сюда. Друзья, вы тоже приезжайте и тоже, я думаю, не пожалеете. Это стоит увидеть, посмотреть. Кстати, белый голубь, голубка. Видите, да? Давайте я сфокусирую через решетку. Решетка не дает нормально сфокусироваться. В камере, вот. Он мокрый немного, потому что мы сегодня уже третий день снимаем. То какое пузико белое какие бельчата или белки взрослые, друзья. Вон люди гуляют. Тут и страусы есть, и олени. Я думаю, туда пальцы не стоит сувать. Могут укусить. Да, а как они -а. сумочку? Ничего, видишь, нормально существует. Один. <сёк> мама, вот мама с дочкой, друзья. Также вы можете приехать со своими детишками и понаблюдать. Какие любопытные, да, они, эти белки? И бегают, и прыгают. Ой. Вот им что-то принесли. Вот да. она ну, да, орешек раз убежала. и убежала. Смотрите. Аккуратно она берет орехи. Орешки. Орешки Мистер, мистер как она грезит, мистер Греззл. Мистер Греззл. Они очень хорошо грезят. Смотрите, они. Друзья, какие звуки грызут. издают. Мистер Греззл. Так ты урок не звонил? Мистер Греззл. Да, мы его не скроем. А потихоньку уже вот она скребет грибами собой. Вот они берутся, Дайте, да. Вот орешек, бери, бери. Давай, это было, Надо аккуратненько держи, она берется. Да, а берет. а вот Мистер берешь. О, это все. Мистер, берет. Мистер, берет. Берет. Мистер берет. Смотрите. Это глава. Это моя Смотрите, как она как она уминает от орешек друзья смотрите видите как технично она его от орешек. Грызет, раскалывает. Хочет добраться до самого вкусного, до, яд... до ядра. Вот. Опа, смотрите, друзья. И все. Вкусно, да? Смотрите, как она его кушает, и даже камера не боится. Даже не боится видеокамеры, друзья. Смотрите, как она Придет орех. Я курочкам даю Какое милое создание, друзья. Все белки друзья сколько детишек все все хотят покормить Мам, курочки едят, я это, травку. Курочка, давайте пожелаем ей приятного аппетита, друзья. Да. Вернее, им, друзья, их много, этих белок. Они ищут киндеры. Держи, это киндер. Смотрите. У них даже там норка есть, и всякие снаряды. Да, вот, а это орехи. Уже, наверное, другая белка. Смотрите, как она интересно разделывает орех, друзья. Нужно даже позавидовать ее острым зубам. Хоп-хоп. И нет, ореха. Все. Добралась. Вот еще орех.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 У нас у нас рук тоже не испугается, хотя вот это вот уже с Орехом поскакала, поскакало. Смотрите, друзья, это же. ногами Что это давайте тоже покормим так у тебя уже Надо, подруга это? у тебя у тебя уже орех есть друзья я уронил орех понял У тебя уже есть орех смотрите какая а, нагловатая друзья есть орех она все равно хочет еще один вот. Маленькая девочка. А вы впервые здесь, да, уже? Нет? А как вашу принцессу зовут? Маша? Мы черепаху черепаху. Друзья, это Мария белок давайте тоже попробуем покормить -то как-то они ко мне не хотят идти вот как вот спасибо давайте скажем спасибо да, друзья теперь есть чем покормить белок так, давайте попробуем тоже покормить Сначала надо да, ее догнать Смотрите, главное, чтобы она меня не цапнула Можешь нажать на этот, на, на на белку? Нет, не держи хотите нажму, когда она дедует Вон, смотрите, друзья Какая наглость вот смотрите это вроде бы как смотри как будет она попадет в цель вот друзья давайте угостим ну бери-бери-бери-бери орех, подруга пока я добрый ну. Ищет, тыщи, тыщит, ищет, ищет, ищет. Давайте. Анто, иди сюда, сейчас будешь мне помогать. Короче, смотри. Я тебя так, как, как тебя учил. Нажимаешь на. Нет, трогать не надо. Руками. Да. Вот, друзья, смотрите, как она аккуратно у меня его взяла и все убежала наверх теперь мы наверно ее не найдем друзья, да, белки да. так друзья вот у меня кедровые ореш... орешки Му? можешь это нажать чтобы люди рассмотрели вот друзья вот так я мучаюсь с камеры постоянно давайте а теперь прошу тебя также нажать Ага, держи, держи, держи, держи. Вот она, смотрите, как, как, как они аккуратно берут, друзья. Смотрите, папа, посмотрите, как они Аккура... Подожди, не жми, пока ничего. Увлекся, смотрю, видите, друзья, Антон увлекся. Нажимать кнопочки, так. А теперь ты мне опять сейчас будешь нужен, нажимай. Сейчас подожди, когда будет делка в кадре. Вот, давай впереди. Все, они прям лапками, друзья. Аккуратненько так, язычком. Смотри, как есть. Да-да-да-да-да. Видите, как она его. Хоп, и нету.